Сэм Хай, с вами Юджин, и мы продолжаем играть с вами в Bandy and the Dark Revival. Мы уже с вами продвинулись очень далеко. Не знаю, куда мы идем. Куда-то наверх мы пытаемся добраться. Но попали какой-то... Что? Это Уилсон. Те, кого поймают в запрещенных территориях, будут сброшены. Следуйте правилам. Мы заходим и выходим как крысы. Ползаем по этому месту, людей засовывают и толкают. Судя по тому, как устроена система лифтов, вы подумаете, что здесь работает человек 10 от силы. Но в любой момент дня этот холл полон людей, ожидающих, чтобы подняться наверх. Где-то в районе окончания работы вам нужно будет взять журнал и ждать своей очереди. Это показывает, насколько студия Joy Дрю выросла. Слишком быстро выросла. Но я слышал, есть какой-то другой способ покинуть этот крысиный лабиринт. Я поспрашиваю, Хадсон Дойл. Ну-ка, чемодан можно открыть? Нет. Так, судя по всему, сам лифт мы не сможем использовать, да? Нам, нам скажут типа, идите ищите обход, поскольку игра еще только, наверное, наполовину пройдена, как мне кажется. Ну, я так предполагаю Кстати, Смотрите, у нас сюда мало еды Надо это все поесть срочно Открывай Вот он, вот Подожди, нет, не здесь Лифт наверх, в ту сторону Вниз куда-то нужно будет идти Уилсон Слышите? Возможно, это демон Что это? А, тележка Отлично Сейчас мы ее берем кто-то там ходит из-за каких-то странных звуков. Это даже не ходьба. Но я вижу шкафчик, в который можно спрятаться. Нормально? Пройдем? Я думаю, пройдем. Ух, друзья, мне завтра улетать. И я сейчас записываю все эти выпуски в один присест. И я не спал уже сутки, наверное. И очень хочется спать. Но я записываю. А, интересно, насколько меня хватит. Так, нам нужно просто сюда идти. Пойдемте. Поэтому если у Ой, это ты был, я так и думал. Если у меня будет язык запитаться, знаете, я устал. Но мне весело. Погодите. Так нам надо же... Надо же бежать! чего то я не подумал, что нам надо бежать. Вот к чему недосып привел. Так, перезагружаемся, получается. Сдох прям сразу в первых пяти минутах видоса. Лоуд... А где мы загрузимся, это интересно. А, с самого начала идти бежать бесит. Так это прочитали. Пошел ты, Уилсон. Завали. Я спать хочу. Ты шумишь. Все. Воу, Шу. пролагало. Ну, видимо, там демон заспавнился, и поэтому пролагало немножечко. Сейчас мы тебя отодвинем. Просто вот сюда спрячемся. Так, думаю, для прохода достаточно. А что он там делает? Вот такой звук, как будто растягивает что-то. Демон, дяд! Бежим отсюда скорее. Сюда. Вот мы и спрятались. А я чё, так понял, что эта игра не будет по частям разделена? То есть мы пройдем сейчас целую Бенди, часть вторая, и все, и больше и не будет. Это будет как бы конец истории. Ну, типа, на ну, типа горбу по жопе. Куда мы отправляемся? Куда игра скажет? Ну, типа, по идее, должна наверх. По идее. И вроде бы так по ощущению, вот сейчас чувствую, что я на наверх куда-то еду, да. Какая неловкая пауза в лифте. А это тот человек, та душа, которая застряла между мирами Потому что, видите, он наполовину здесь, наполовину в луже То есть, наверное, вот это имело в виду Имелось в виду прям буквально, что между мирами что то как-то мы подзастряли Ну, естественно, лифт не может не застрять, не начать падать Или, может быть, вентиляционно откроется Стоп Не авторизованное использование лифта. Активировано ручное... Эджекшн... Открывание лифта или выкидывание лифта из лифтовой шахты. Что? Что? Снова? Это был голос этого Уилсона, но был... А! Нет! Куда же мы упали? О, мне нужно было на этом месте закончить предыдущий выпуск. Да. Кто же знал? Кто же знал? Я же не знаю, наперед, что в игре произойдет. Ладно. Это ч за.. Что за чужие? Эта штука чертовски похожа на из игры двери в Роблоксе. Помните? Такая пугалка. Очень похоже. Да, просто убиваем их, что ли? И что делать? Вау, нифига себе! Они еще открываются. Какого дьявола? Так, речерж! Полностью. Да, перезарядили, отлично. Вот. А, нельзя это делать во время боя. Это а можно попить кофе. Бгать, мне нужно их всех убить или как? Я не знаю, блин, их слишком много, по-моему. Как мне это остановить? Может реально надо просто бить? Воу-воу-воу Так, идем, идем по кругу, сейчас сдохну, сейчас сдохну, кофе, кофе! Есть Сдохло Смотрите, получилось Надо всех их убить А, нет, не надо убивать Что это? Почему не мог нажать на это? Может быть попробовать их всех замочить? Они будут спавниться продолжать. Нет, ну я просто сдохну, видимо. Почему вы меня убиваете? Ну я снова вылезу из этого сельского туалета. Прям оттуда, из ямы. И накажу вас за вашу дерзость. Ну-ка, умрите. Получается, жизненный цикл этих существ. Они сначала мелкие ползают, кусаются, а потом они превращаются в вот такие вот растения, коконы. Корнями обрастают. Но. Как получается большой кокон? Видимо, самый старый кокон, старший. Так, перемещаемся! Вот. Ну, ты не ожидал этого от меня. Скорее! Няма! Целая грядка. Надо собрать этот урожай. Или удобрить его. У меня есть чем. Я сам состою из удобрений. Ты че здесь бочки, а, растешь? Просто один меня пинает. Умри. Ты умрешь ли как сегодня? Я просто промахаюсь по нему. Погодите. Я не могу его убить. И он меня добил. Я проиграл такому маленькому уродцу. Он неубиваемый. Прикиньте. Я, может быть, должен что-то другое сделать. Я же по всему этому ударил. Вот еще, погодите, что-то изменилось. Бью. Все. По всем ударил? А! А! О! Как ты вообще появилась? Надо мне кажется... Нет, мы уже зарядили это. Слушайте, ну босс-файт, это, конечно, круто. Но мне бы кофейку, по-моему, все. По-моему, всех убил. Вот ты осталась. Раз, два, три, смерть. А это не умирает, вообще не умирает. Еще два маленьких. Теперь, кажется, мы со всеми покончили. Ты остался еще мелкий. Как с этим-то быть? О, нет, нет, нет, нет, нет. Взяло и просто так убило. А это уже все заново придется. Хорошо, давайте сразу это сделаем. Раз, два, три. А, мы должны вбить это все были. Понятно. Оп! Промахнись. Подбегаем, отбегаем. Вот, куда? Куда ты? Так, а ну-ка спустись. Я сейчас сам к тебе подойду. Вот, на тебе. Давай, сейчас мы еще раз подлетим. Оп! Ударил. Вроде ударил. Кофе. Может быть, их надо всех убить? Ну, ну, ну, ну, ну. Да, надо их просто убить. Пойдем, осторожней. Где его хп? Как понять, сколько его еще дубасить? Махающаяся маленькая тварина. Сразу сдохни. Сразу сдохни. Слушай, ну ты нас невыносимо уже. Я буду так вот ходить, наверное, и просто махать. Да. Возьмем за правило. Не подходи к этой штуке, когда мы вообще на волосок от смерти. Кофе? раз. Блин, на комбо бьет он. Ура, раз! Все нормально. Тут, по идее, должно быть три фазы всего. Да, она гуляет? Хорошо, сдохла. Не даем подходить. Сразу контролируем денег. Сразу. это сложно. Их много очень. А я один. Все, запинали? Где-то еще один. А! Есть! Раз! Два, три! Есть! Убил! Убил! Насать в рот! Фу, наконец-таки! Испугаться! Теперь мы можем сохраниться? Кстати, даже escape нельзя нажать. Окей, выходим отсюда. Пока еще живо. Надо быстрее сохраниться где-нибудь. Я не хочу это еще раз проходить. Стоп, а можешь сразу зарядить тогда? Как, -то такое, как -то такое дело у нас? Да. Сохраниться нельзя, пока эскейп нажать нельзя, ничего нельзя. Бублик. Окей, ну кажется... Ага. Ч че? ⁇ чему мы, че мы стреляли? Ага. нормально. Погоди. А, вот, мы сейчас поговорим с Элис. Alice? Элис! Ты там? Она they... как диспетчер литовать. Одри, ты где? Я не знаю. Тут темно. Sorry. Я не знаю, что мне делать. <постите> <Жди там>. Я <постите> тебя <постите> найду. <постите> Просто не двигайся. Двигается. Зачем ты двигаешься? Автосейв. И теперь... Ну все, я не могу escape даже нажать в этой игре. Почему? Элис? Бенди, Ты простил меня? О, нет. Ему не нравится. Он помнит, что я сделал бобо. Но я не сделаю больше. Что за лаги? О-о-о! Ну ладно, бывает такое. О, нет, снова, снова, снова, снова эти коконы. Повсюду. Че? Может быть, их не тревожить, просто идти по стелсу. Тогда они не будут улыбляться. Да, это когда ты близко подходишь. Что это? О. Куда-то вниз вот, Спускаемся Она же сказала не двигаться Почему мы решили пойти И мы уже не идем Наверх, мы идем куда-то вниз Может быть, Одри решил разобраться Со всем этим, ну сколько можно, собственно, да Во-первых, надо с Бенди а? Я думаю, в нас есть нечто особенное во всех а Особенно в тебе, Одри Кто бы? Ты что, не знаешь меня? А ты лучше посмотри Живой человек, прикиньте? А Джои разве не вы не... Джоэдрю? Воплоти! Ну, так, э, так сказать. Поднимайся. Давай пройдемся. Есть кое-что, что я хочу тебе показать. Воплоти, образно выражаясь. Что это значит? Это проекция его всего лишь? Все еще не могу сохраниться. Ну чё? Вот так. Следуй за мной, но следи за тем, куда идешь. Тут очень много сюрпризов. Я-то уже знаю. Я здесь давно работаю, мистер Дрю. Джои, пожалуйста. Джои. Что это за место? Это студия. Эти монстры. Я что сплю? Это круг, Андрю. А, чернильный кошмар, который навсегда, навечно. В общем, мы в кошмаре. Все, что я понял, оно существует в параллельной реальности, вне этого мира, нашего мира, реального. И как эта пластинка повторяется снова и снова. Она начала портиться. Это студия — это как напоминание о том, как каково это, когда ты выбираешь неправильную дорогу. Я не знаю. Это моя задача. Это моя собственная загадка, которую я должен решить. Простите, я не все, не все перевел, но мне кажется, об, общий смысл понятен. Тем более, вы видите субтитры, если что, можете is, Audrey, uh, Правда в том, here. что кто-то там делает плохие вещи. В общем... Эти существа никогда не выходили из-под моего пера. Самые худшие это киперы. Опасные. Они захватили все. Немножко, видите, у меня уже голова начинает тупить. Субтитры будут здесь для вас специально. Уж извините, правда. А опа, записка. Каждая хорошая история начинается с загадки. А, погодите, ну мы это уже читали, это уже было. Так, хорошо, запаска, прекрасно. Идем? Слушай, помимо всего, никогда dance. не забывай. Ты здесь по какой-то причине, Одри. Всегда есть причина, даже если ты ее не понимаешь. Ты... Вы сделали этот мир. Почему вы не можете его починить? Вы... Потому что я не тот. Я просто... А, я не человек, я просто воспоминания. Эффектный уход. Он всего лишь воспоминания. Но чё, моё что ли? Наконец-таки мы можем сохранить эту игру. Просто карандаш и мечта. Джой Дрю. Это его могила. Куда нам теперь идти? Ага. Забираем все. Никогда не теряй надежду. Даже в сомнениях. Ответ, который ты ищешь, как правило, рядом. У нас у всех есть мечты и есть призраки прошлого. Но эти призраки могут дать нам путь вперед, указать нам путь вперед. Твой лучший друг. Мой лучший друг. Джой, мой лучший друг. Скорее всего, раз та записка такая же была. Бенди! Бенди, дружить, ну перестань, ну Он тоже воспоминания. Так, я дернул рычаг, но не посмотрел, что это за комната. Нам нужно вниз. Давайте сделаем что-то. Я не знаю, я забыл, что с этим надо сделать. А, это же заряжать, господи, да. Можно было не вставлять, просто батарейку потратил. Но в целом я их очень много нашел, так что не страшно. Нам нужно вниз, раз мы там открыли проход. Но здесь еще можно посмотреть что-то. Вот здесь есть автомат. Не нужен. Ну пошли вниз туда. О, еще туда можно пойти. Но мы пойдем сюда, где мы открыли дверь. Небезопасная зона. Stay dead. Оставайтесь мертвыми. Для кого это они пишут, я не понимаю. Кого они пытаются здесь напугать? Меня, что ли? Пока я наугад иду, не совсем понятно. Опа, супчик, который не могу есть. Проходим. А вот и аудиожурнал еще один. Когда ты музыкант, ты должен следовать своему вдохновению. Придерживайся того, что ты знаешь, работает. Но когда они построили новые здания для студий, они почти полностью заполонили мой офис старой канализации. Оказывается, я так привык работать в этих отвратительных условиях, что теперь, если в моем офисе не воняют, то мои тексты песен наоборот. И когда джент начали рыть свою массивную шахту между их местом и нашим, я понял, что это будет самое подходящее место для меня, чтобы перейти Теперь у меня есть песня в моем сердце и креативный запах в моем носу. Я чуть не пошел, было дальше вниз, хотя нам нужно же здесь походить. ведь может быть что-то, что мы упустили. Что-то очень важное. Может быть, воспоминания новое, Security. А Капсула. Капсула апгрейда. Я думаю, надо ХП прокачивать в этот раз. ХП или урон? Способность. На, это э, с какой скоростью будет способность восстанавливаться? Нет, давайте пока что да, заапгрейдим здоровье. Все. Ах. Ах, как хорошо. А какой интересный предел? По три можно? Оп. Всякие штучки. Оп. Здесь все. Это для того, чтобы спрятаться. Не знаю, демон может прийти сюда именно. Мол. Конечно же может, конечно же может, быстрее. Вспомнишь говно, вот оно. А, не нашел меня, разочарованный вопиш теперь. Lord, помог. Рус, амок, что значит амок, не знаю Блин, это очень большая система Сюда нельзя Нам нужно будет, видимо, слить воду Смотрите Как раз таки мы можем до этого использовать сейчас Уже Хорошо, что я зарядил Надо всегда заряженным держать эту штуку Что? Опа Так, а вот как раз таки и насосы Видимо, да? Нет, yeah, security, alright Какой-то секьюрити-механизм мы запустили. Смотрите, что это? Они разработали эти огромные туннели, чтобы соединить два здания. Гент-билдинг и студию Джо Они хотели, чтобы работа текла из одного здания в другое. И вот эти все части, их наработки, в общем, соединить их вместе. Но я не думаю, что они действительно знали, что по-настоящему строят здесь. Когда работники переходили через шлюз, нужно сначала осушить центральную часть, а потом, когда они проходили, нужно ее снова затопить. Любой болван это может сделать. Но основная вещь в том, что тебе нужно убедиться, что все люки открыты. Когда они будут открыты, жижа вся будет идти туда и сюда между этими шлюзами. Простая вещь, но немножко сложновато, когда ты работаешь один. То есть надо будет это все постоянно делать... Оу, стоп. Нет, нам сюда не нужно, я чуть не упал. А мы можем просто туда... Пере... Нет, мы туда не переместимся, мы сдохнем. Тогда давайте... Погодите, что-то здесь было. Вот, детальки. По одной детальке. Это же целая коробка деталек. Неужели одна упаковка для одной детальки? Это же неудобно. Окей, мы здесь зашли, чтобы что найти? Где найти замок и пройти дальше. Оверфлоу. Потекло, потекло. Чё там по демонам? Кстати говоря. Спускаемся. Смотрите. Мы все должны открыть, да? Вроде все открыли. Окей, да, быстрее. Оп. Кстати говоря, нам нужно быстрее где-то найти, где спрятаться. Сколько у нас времени интересно? Сколько у нас? О -о -о! Вот это я не ожидал! Смотрите, какие-то у них и ракеты заклевые. Так, Проскальзнуть! Теперь надо вниз, да? А, еще чуть я, я не упал-то? Блин, а нет, нет, нет, все, вот, спрыгнул. Они не будут этого делать. Мы можем пройти. Чего-то не... Чего мы еще не сделали, кажется. Они меня потеряли из виду? Мне кажется, умрешь, а? Хорошо. Уже не расстояние меня достают. Еще одна. Все, сдох. Я не понимаю, я все сделал или не все? Все ли я открыл или не все. И главное, когда нам прятаться. Это интересно. Как нам туда попасть? Рискнем? Оп! Нет, не хватает. Не хватает мощи. пойдем туда. Вот здесь еще что-то надо открыть. наверняка я здесь не открыл. Бочка. Сейчас спрячемся. В эту сторону, наверное, нужно идти. Это куда нас ведет? Это сложная система, когда ты первый раз здесь ты не понимаешь, куда ты идешь. И где еще нужно что-то смотреть? О, погодите. Я же был здесь. Я вернулся. Просто вернулся обратно. И просто так использовал способность. ничего. Она восстановится. Я просто хотел упасть туда прямо. А, ну мы правильно сделали. Мы снова включили напор. И вот коробки поднялись. То есть нам нужно теперь... так сделать, да? Ой. Оп. Все. Выпрыгнули. Выпрыгнули. Я выпрыгнул? Почему не прыгаю? Все. Че не сдох? Было бы сейчас обидно сдохнуть. Я что-то так долго здесь бегал и не понимал, что происходит. Дверь открылась? Открывай! Быстрее, я устал. Что делать? Ну, почему? Почему? Почему ты так поступаешь со мной, игра? Почему ты... Искренне ненавижу такие моменты. Искренне. Я так старался. В каком моменте сейчас сохранилось? Ладно. Мы попробуем. Мы попробуем сдержаться. А, все. Вот мы зачем это подняли? Оно закрыто все равно. Блин. Давай еще подохни здесь. Ну это ж чернильная фигня. Стоп. Правильно я делаю? Сюда плывем? Нет. Ну, хотя бы мы вынырнули. Тоже радует. А где мы вынырнули? А, мы вернулись, получается, самое начало. начала. Что теперь-то произошло? Окей, вот. Здесь. А потом куда? А, так нужно, по-моему, снова... Во! Снова осушить, получается. Перегнать воду. Так почему я умираю? Почему я же бил его? Где мы снова оказались? Какого. О, как это все муторно! Ладно. Ладно, я отомщу. Один там остался, да? Уже никого больше. О! Стоп! Двое! Ладно, хорошо. Пережили. Потом мы возвращаемся. И что-то еще будет. Сейчас опять нападут, скорее сюда. А, да. Отойди, отойди, отойди, отойди. Да сколько тебе ударов нужно? И сейчас должен Бенди напасть. Ну не Бенди, а чернильный демон. Да, теперь открыто, наконец-таки. Прятаться вот здесь, если что. Внутри изолированных стен лорд амок правит. Капли, просачивающиеся из мира извне, не могут остановить его правление. Тела тех, кто противостоит воле Амака, раздавливаются и скармливаются трубам, которые ведут в забытые пещеры под нашими ногами. Эти тоннели глубже и мрачнее, чем этот. Там лишь страдания внизу. Но должен ли кто-нибудь победить лорда Амака, не свергнуть его, и тогда наше королевство небольшое будет покорено этим завоевателем. в этом и секрет бессмертия Амака в наследии трона, в наследии имени. Что это значит, что? Тот, кто победит, тот и амок является. Амок это даже не конкретное какое-то существо, а некая сущность. Опа. Так, у нас заряжен уже, это хорошо. Здесь ничего не надо сделать. Чем мы сюда приперлись? Зачем? А, в ту сторону, наверное, да? Или... Вот сюда. Опа, куча жетонов. Блин, я столько времени потратил в этом месте. Что нам открылось? О! Амок. Я зайду? Поклонюсь. ему. Узри. незнакомец здесь. Убейте ее. Убейте ее сейчас же. Сейчас посмотрим, кто кого убьет. Вас всего двое. Я с вами справлюсь. Думаю. Оп. Лорд Амок, вы сами решили меня... Я сейчас, получается, его... Я сейчас его победю и сам стану лордом. Мне нравится эта перспектива. Оп. Убил. Теперь я... Узурпатор. Эй, эй, эй, а, да здравствует новый Амак. Ну чё, я, я жду, пока вы начнете прислуживать. А, это нам дали просто посидеть и поугарать, да? Блин, я не могу наказывать своих подданных. Идите, добудьте мне что-нибудь. Все мне должно быть. И сейф мне должен быть. Какую сторону? Вот сюда. То есть теперь они меня не будут трогать, они знают все, что я Амак. Да здравствует Амак. Спасибо. Вот сокровище все мне. Вот это мне нравится. Блин, это так прикольно. Они взяли меня, наградили целую кучу ништяков. Спасибо, спасибо. Нарекаю тебя рыцарем. О, боже мой! Теперь куда? Не подскажете дорогу? Куда мне идти дальше? Чтобы свалить отсюда нафиг. Это мы открыли. Окей. А Бенди может прийти? Нравится, они стоят снирно так. Судя по всему... А! Погодите, откуда мы пришли? Нам туда надо? Или здесь все закрыто было? Да, здесь все закрыто. Значит, та дверь внизу открылась. А пришли мы вот отсюда. И нам теперь сюда. Все, проходим дальше. Наконец-то. Я вижу твой разум. По мере того, как правда раскрывается, ты принимаешь свою судьбу перед концом. Я принимаю свою судьбу. И что это за судьба? Ну-ка, откройся. С той стороны закрыто. Это здесь прятаться, это хорошо. Oh. Город построенный на разрушенных мечтах. Насколько это место огромное. Oh, это Where ты. А ты откуда пришел? Look, Слушай, прости за то, что произошло. Я не хотела тебя ранить. Really И... either, right? Я не думаю, что ты хочешь причинить мне вред, верно? Oh, Отлично. Then, okay? Давай будем друзьями, okay? хорошо? Что скажешь? Ты и я. Класс. Может быть ты можешь мне помочь? Я ищу старое здание Джент. Что? Что не так? Это плохое место? Все хорошо. Я не позволю ничему плохому с тобой случиться. Один шаг. Один шаг всего. Только ты и я. Посмотри, что можно найти, да? Шаг за шагом имеется в виду. Целый город. А где? Куда он делся? Идем. Выход в город. Мы сейчас прям реально будем по городу ходить. И только я думал, что, знаете, скучновато, немножко, что мы всегда ходим по этой студии, она вся очень похожа друг на друга, каждая локация как-то, ну, немножко наскучивает И внезапно мы в городе. То есть, а даже луна видна и метро есть. Это же вроде как бы и студия все еще, да? Но она уже в виде города. О, ты здесь! Ты куда? Айси. Если... Окей! Это была шутка. И он понял, он оценил. Нам сюда надо. Как я, я испугался этой реакции. Так, нужна ID-карточка. Есть CD. Прямо здесь лежит. Нет. Идей нету. Окей. Давайте... Здесь может быть? нет тут нету. А, что, прям вот нужно будет искать по всяким бочкам? Здесь нету, нету, нету. Где же мне тебя искать? Хорошо, здесь нету. Давайте на опережение. Нет, нужно ждать, пока он подойдет и укажет на урну Тут нет ничего Давай резче Вот здесь Фигня Давай, Бенди, соберись, подумай Ты здесь дольше живешь, чем я Где у вас ID-карты хранят? Да нету ничего Ты угораешь, что ли? Ты специально, да? Это за удары? Ты злопамятный, да? Бенди, ты уже начинаешь меня выводить из себя. Интересно, а какие улики указывают на то, что это здесь? Погодите. Будущее уже здесь. Я просто не думал, что оно придет так быстро. Некоторые вещи, которые производит Гент, вообще не подчиняются никаким законам физики, которые я знаю. Трудно поверить, что когда-то это была очень маленькая компания. А теперь же со всеми этими модными навороченными штуковинами появилось больше головной боли. Например, это ID-машина. ID-считыватель. Если ты не принесешь свой ID... А не сможешь попасть на работу Поэтому я начал класть карту в комнату В отеле Downside Не самое безопасное место Но It's по крайней мере я знаю, you. где это Юджин Ллойд oh, Молодец, Бенди Так держать Где отель? Отель где? Я не знаю, как попасть в отель Что? О oh, нет Ах так? Я свое место начну. О, говно меня кидает. Слушай, ну я же амок. Ты что, не слышал новости последние? Коронация была недавно совсем. Воу. Ты что там вам жара роешься в этой штуке? Все, запинал. Бенди, ты этого не видел, хорошо? Мы никому не скажем. Если ты никому не скажешь, я никому не скажу. Мы повязаны, понимаешь? Где отель? О! Энергетик. Короче, здесь также опасно. Закрыто. Отель, отель. Нужен отель. Вот. Нам, Видимо, здесь нужно пройти. Жетончики. Опасный район, скажу я так. И много энергетиков очень. Венди? А, черт с ним, сами найдем. Тут уже ничего нету. Появится ли демон? Вот главный вопрос, который постоянно меня мучает. Хорошо, мы поели. Закрыто отель. Здесь как-то жутковато. А все остальные места вообще клевые. Естественно. Погодите, не работает. Ты так появляешься неприятно. Тут где то должна быть кнопка, наверное, да, какая-то кнопка. Оп, Зин сделал. Наверх посмотреть. А, все. Где-то здесь должно быть, пока не могу найти долго ли искать вот чем вопрос все двери закрыты может быть надо еще выше мы почти что здесь убить вот йди well, Oh, Don't do that. Не ушла далеко. How... How did you get как... In here? как ты сюда попал? О, у меня есть способы. Скажи, мне, как твое путешествие? Медленно. Но я пройду. Я вижу ты, как твой отец прям. Я не знал, что вы знали моего отца. Ну, я тоже не знал его. Или маму. Или кого-то еще из семьи. А, я понимаю. Ты решил забыть прошлое? Я могу это понять. О чем вы говорите? Слушай. Я не думаю, что ты готова к этому. Держи свои деньги э, на, на ужин, <laughs> на ланч, точнее. Я тебе кое-что покажу. Он мой отец. Мы сейчас в воспоминаниях окажемся. Хорошо, Джой. Я, я здесь, здесь. Я здесь. Я вот. Мы в первой части Посмотрим, что ты хочешь, чтобы я нашел Что ты хотел мне показать Сюда! Подойди, присядь Это не займет много времени Офигеть Ой, я люблю так вот возвращаться в старые места Это клево Извини Ну, давай. Где мы? Первая часть игры. Очень старое место, полное воспоминаний. Ну, неважно. Есть маленькая история, которую тебе нужно услышать. Готово? А вот и поехали. Однажды Одри был очень злой старый человек, который потерял практически все. Джоуи. Да. Настоящий Джо, Дрю. Он винил всех, но не себя. А больше чем он винил своего старого бизнес-партнера за то, что бросил его работу. Его звали Генри. Хороший художник и хороший друг. И его гнев. Джо использовал злую машину, чтобы создать новый мир. Мир бумаги и чернилы. Он бы пытал версию Генри там вечно. Но однажды случилось чудо. Ангел пришел в жизнь Джоуи. Маленькая девушка э, Элисон. Когда она увидела его, она увидела в нем что-то хорошее. Никто не мог ее это увидеть. Даже он сам. И он начал видеть мир другими глазами. Так что однажды его цикл э, гнева закончился. И тогда Джо решил сделать что-то новое. То, что он всегда хотел, но никогда не мог. Семью. Но не мультяшную семью. Что-то настоящее. И после долгих-долгих попыток, он создал что-то, что сделало его счастливее, чем он мог когда-либо представить. Потрясающую дочь любимую. Веселую. Почти что человеческую. Он сделал тебя, Одри. Что? Вы спятили? Я знаю, что это сложно поверить. Погодите, я родилась из какой-то машины. Я ведь кровь и плоть. Я не какая-то. не какой-то чернильный монстр. Но из того, что мы родились в Атемине, значит, что мы принадлежим ей. Мы всегда способны выбирать. И можем верить в то, во что хотим. Верни меня обратно сейчас же. Я не буду это слушать. Ты лжешь. Помни, никто ты. Огры. Оставь мне покое. Эх. Не удалась киношка. Это неправда. Да, be. но я уже догадался заранее. В принципе, к этому все и шло. Мы взяли карту. Все, нам нужно вернуться обратно. Оп. Бенди, ты там в порядке? Бенди? Он меня не ждет. Дети машины! Это Уилсон! Оп! И Сваливаем! Достание в Лост Харборе было остановлено хранителями. И мы снова убереглись от предательства цикломов. Закрыть! Нет! Быстрей! Есть! Есть! Открой! Валим! Присядь! О, хорошо! Не хотелось с ними сражаться. Гент, это то самое здание. И здесь будет финальная часть игры. Здесь мы встретимся с правдой. Правд. Самой правдивой. О! Вау. Так необычно видеть цвета другие в этой игре. Что? А, все это время он был держим. И когда не включает эти штуки, он становится нормальным Бенди на время. Нормальная Бенди — это хорошо. Что-то там я видел, можно подпырить. О, игра зависла. Фух, отвисла. Нельзя ударить все, что я вижу. Я не люблю задавать вопросы. Чек свои дела. Ты что-то услышал, забудь про это. Но когда ты провел столько времени, входя и выходя из тюрьмы, сколько я, ты учишься держать язык за зубами, понимаешь? Так что, когда в этом году я увидел в газете объявление, что корпорация Джент ищет испытуемых, которым платят 350 в неделю, я подумал, что это пойдет мне на пользу. Легкие деньги, да? С моим послужным списком ты не можешь позволить себе быть придирчивым. Но, оказывается, что-то неправильное происходит в этом месте. Погодите. Нет, нас не хватает. Я имею в виду, я и раньше видел мертвых людей, но здесь смерть словно образ жизни. Заводной марш. Они выкатывают тела, и они исчезают внизу, пожалуй. Забытые люди с улицы, которым платят, чтобы они умерли. 350 в неделю. Замок. Нам нужно код подобрать. А кот где найти? Стоп. 5, 2, 3. Спасибо. 5, 2, 3. Бежим. Спидраним эту игру. О, нет, что ты? Это жутко. Это правда очень жутко выглядит. Кто это? Небезопасная зона. Аномалия обнаружена! Новый субъект! Дезигнающим уничтожение? Необходимо! Что ты такое? В чем твоя цель? Меня зовут Одри! Я здесь не для того, чтобы причинять неприятности! Я просто хочу отправиться домой! Пожалуйста, можете мне помочь? Не знаю, что значит. Опасная. Своенравная. Мы таких еще не видели. Я. Я уверен, что мы можем достичь соглашения. Давайте поговорим. Кто вы? Мы. Хранители. Порядок, контроль, бесконечность, мы служим многим, служа одному, машина должна, э, типа, терпеть держаться, откуда вы пришли? Что вас сделал, Уилсон? Вы можете меня к нему отправить? Он хотел, что? Очень опасно. Этот субъект без границ. Дайте мне его убить. Субъект опасен, токсичный, токсичные, а, токсичные эти пары активированы, вернитесь, вот так вот мы легко ушли от токсичных паров, о и мы можем по вентиляции эти использовать способности, субъект вырвался, Казнить на месте, запереть все Cycle Breakers, все, в общем, все запереть. Вау, что-то особенное здесь нас ждет. И куда нам идти теперь? Ну чё там? Хватает нам? Ох... Блин, чё так много? Воу! Давай, давай, давай! Есть! Успел! Мерзкий, мерзкий, мерзкий! Он слышит это интересно? И могу ли я подкрасться сзади к нему, чтобы сделать что-нибудь неприятное с ним. О, супец, молодец. Я так понимаю, нужно доски разломать. Нет, просто пролезть. Ура. Слушаем. Что мне делать? Что мне сделать? Все, ушел. Все, победили. Ух. Сзади его нельзя казнить. Что, мы на кухню, что ли, пришли? Зачем мы здесь? Ой. Э, мы можем получить вот этот ключ. Но нам не нужно. Вот это нам нужно. Ой, как прикольно по этим вентиляционным перемещаться с помощью способностей. Столько времени экономится. Где мы? Зачем мы здесь? А я здесь один? А, нет, мы уже были тут. Мы просто в обход, получается, пошли. Ладно, идем. Так, потеряй меня, потеряй меня, потеряй меня, потеряй меня, потеряй меня. Блин, нифига себе. Бить! Он тоже может меня ударить, оказывается. Ладно, выползаем из кучи. Навозной. Куда мы? Где мы? Что это за место? Вот теперь найди, куда идти дальше. Здесь? Воу! Это что-то новенькое. Рычаг. У какой-нибудь босс-файт? В нем еще мебель какая-то застряла. И чё, он будет стоять просто? Хранители забрали моего друга. Заперли его, как какое-то животное. Просто потому, что он большой и сильный. Но им не нужно его бояться. Нет! Если они просто будут его хорошо кормить вовремя, то Большой Стив даже мухи не обидит. Он очень любит еду из э, лаунжа «Маленький дьявол». Если бы только кто-нибудь мог бы пройтись этой долгой дорогой назад через канализацию, забраться по лифтовой шахте наверх и найти его любимое угощение, то они бы увидели, какой он все-таки душка безопасный. Понятно, то есть нету способа «Опа, есть!» Мы не будем способность прокачивать. Давайте хп. Вот с ним проблем не всего у нас. Да, обгрейд. Хорошо. Опа, запись и без обид в этом более ломком состоянии. Его способности также сильно снижены. Используя куски стальной проволоки, чтобы всаживать свое тело, Он теперь проявляет эмоциональные реакции чернильные слёзы, крики боли. И было приятно увидеть такой прогресс. Чернильный деван оставится в этом маленьком мире бесконечно долго. Ох, это прям продирающе. <клес> <клес> я... Тихо, я хочу сделать вот как. Телефон! Не получилось. Я не могу. Сэр, позволите к вам подойти? Вы такой большой, а я такая маленькая. Я не обижу вас. Он безопасен? Реально он душка? Может быть, что ж мне делать-то нужно? Нужно сохраниться. О! Воу! Ладно, извини, извини. О, нет. Он реально меня убил. Короче, с ним шутки плохи даже мне подать себя. Походу, нам придется реально идти за его любимым угощением. Это работа, естественно, для меня. Какой-то там был лаунж. А куда это надо идти? Насколько далеко? Попробуем вот туда сейчас отправиться. Вот так, осторожней. Хорошо. Тут у нас что? Это чернила. А вот здесь мы были? По-моему, у нас здесь не было еще. Да! Я что-то немножко запутался. Нет, сломалась. Здесь живут призраки. Прямо за этой дверью. Тюрьма охранителя. Никто отсюда не уходит. По крайней мере, такими же, как раньше. Я могу открыть эту дверь для тебя. Я знаю как, я правда знаю. Да, спасибо. Но сначала, может быть, поиграем? Я хочу поиграть в игру. Мне нравятся прятки. Найди меня! Я открою для тебя дверь. Обещаю. Ааа, черт. Теперь нам нужно будет ее искать, хорошо. Ищите ее. Хайди ее зовут. Хайди, от слова хайд прятаться. Так, где ты? Где ты? Это ты? Ты превратилась в лужу? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так, Хайди, ты здесь? Хайди здесь не было, я не видел ее. Ну, как так? Еще раз. Да быстрее. Вот так. Что? Ах, ты здесь! На тебе. Типа я осалил ее. Ты сделала это, ты нашла меня. Так весело. Ты молодец. Так быстро нашел. А теперь можешь открыть для меня дверь? Да, могу. Она уже открыта. А еще? Дай мне тебе кое-что подарить. Кое-что особенное. Просто напоминание о нашей игре. Новая способность спрятаться, невидимо становиться. Fast travel, прекрасно! И как нам понять, куда это нас отнесет? Где мы? Мы что? Мы на... Понял, понял, понял, понял Мы здесь, и мы теперь можем сходить За угощением для этого большого чувака Нет, это нехорошо Оп! Лаунж, какой-то лаунж должен быть Отпинаем? Отпинаем вас? просто отпинаем всех. Просто будем стоять на месте и пинать. Фух, хорошо. Найти бы теперь это место. Чё, чё, чё, какой-то там... Ладно, изобьем просто. Вкусно? Не дало хп, не дало, блин. Это плохо. Таур кафе. Опа, еще одна. Нифига себе. А, Че? Давайте еще здоровье покачаем. Так, здесь больше ничего нету, кроме здоровья. Хорошо, что я сюда пришел. Вот, Проникнем. Коп. Я думаю, нас не видели. Но зато увидели здесь. Как ты? О, может вот так вот ходить вокруг них? Хорошая мысль. Так, это синема, отель и... И просто какая-то Короче, да, мы можем ходить вокруг них. Они не могут по мне попасть таким образом. Куда прятаться? Куда? Куда спрятаться? Куда? Я не думал, что он появится здесь. Так, нам сюда, видимо, не нужно еще. Еще пока рановато. Потому что даже в графе задание. Задания такого нету. Значит, нам нужно просто пройти в ту дверь, которая открыла для нас хайди. Вот она. О, обеззараживание. Хорошего дня. А, здесь будет хороший день, надеюсь. Здесь мы прячемся, если что. Хавка нужна? Не знаю, пойдем сюда залезем. О! Он смотрит на нас. Так, здесь ничего... Нету? Здесь ничего нету. Просто так. Голова. Смотрите, 418. О нем уже рассказывали в одном из аудиожурналов, я не помню. Оу. Играет на банджа Ой. Это за то, что я ударил? Я что-то не понял, что сейчас произошло Почему она орала Она светит Не понимаю, для чего эта функция Опа Простите Сэр Вы можете мне помочь? Ты, наверное Очень потерялась раз спросишь меня о помощи. Я просто ищу ответы. О хранителях, Уилсоне, цикле. Что-нибудь. Как тебя зовут? Одри. А ваша? Честно, я почти что забыл. Меня зовут Генри. А вы здесь давно? Когда хранители думали, что я угрожаю их планам, они меня заперли. Навсегда. Это дало мне возможность подумать. Типа, если ты не ел годами, ты, наверное, и не человек. А зачем они... Почему вы угрожали им? Чем? Я разрушитель цикла. Однажды я знал, как э, перезапустить цикл, и когда это произойдет, все начнется заново. Совершенно по-другому. Честно, Уилсон и Хранители не хотят этого. Очевидно, точно. Как ты это делаешь? Как э, цикл? Оказывается, что демон и есть ключ. Это его мир. Но даже он должен подчиняться этим правилам. По крайней мере, сейчас. Если заставить его посмотреть на что-то особенное, он все перезапустит. Это же как пленка в фильме, где написано «Конец». Я вижу это в своем уме каждый день. Они хранят ее наверху. Я попробую туда ворваться и украсть. Может быть, я перезапущу цикл, и мы сделаем все лучше. А что насчет тебя? Я хочу просто домой. Как и я. Luck, Удачи, Одри. Again, Если тебе понадоблюсь я снова, you know, ты знаешь, где меня найти. It что это был за шум? Узнаем it в следующей серии. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие. я так понимаю, заключительный видос по этой игре. Вот здесь плейлист со всеми Бенди, всеми частями. Вот здесь другой видос, который тоже можете посмотреть. С вами был Юджин. Всем пять.